Приветствую, автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня поговорим об пробужденных. У нас как бы принято считать, что пробужденный должен выглядеть как не от мира сего. Да? Ну и преподносятся нам, нам различные такие товарищи с отрешенным взглядом, типа различного Артур Сита, там еще кого-нибудь там, даже э, сложно всех не упомнишь. Ну в общем сидят такие в различных позах обычно, они таких, да, йогистических, да, вот. Ну, где-то там на Тибете, отрешенные, отшельники и так далее, и так далее, которые говорят про внимать внимаемое, да, там такой вот псевдопробужденный бред, короче. Вот. Ну, в общем, вот таких пробужденных нам как бы преподносят и говорят, вот они пробужденные. То есть вот такой критерий должен быть. Так нас к этому приучают. Ну, люди действительно, они выбиваются такие из общей, скажем, массы, не похожи ни на кого. Конечно, они приковывают к себе взгляд. Ну, нам же ни с чем сравнивать, правильно? Ни с чем. Вот. И мы такой как бы критерий берем. Если кто-то так не выглядит, значит, он не пробужденный. Ну, для нас. Вот. Но, друзья, вот э, быть вот таким, да, ну, то, что желание... Своих, обычно у людей пробужденных нет. Это да, но быть вот таким вот отрешенным, да, ничего не делать, то есть ты действуешь или не действуешь, это всего лишь выбор. Понимаете, выбор. Кому-то нравится грустить, печалиться, плакать, а кому-то смеяться. Ну, и я как бы вот предполагаю, что смеяться, да, понравится большинству. Но чем плакать и печалиться. Больше все-таки народу нравится смеяться. Я к чему это говорю, друзья? К тому, что на самом деле, как я вижу, пробужденных на самом деле больше. Вы их просто не отличаете, не такие же, как вы, просто они выбрали смеяться. Они выбрали действие, в отличие от бездействия. И не выглядят как вот эти вот, ну то воля, то не воля, все одно, все равно. Внимать внимаемо. Вот. Такие ни рыба, ни мясо сидят и рассказывают о своем пробуждении. но это выбор, друзья. Ну, нравится вам такой выбор? Выбрали? Отлично. Но это не значит, что все пробужденные такие. На самом деле, говорю, пробужденных гораздо больше. Но в связи с тем, что и они как скажем, люди разумные в этом отношении, да? Даже не то, что разумные, как бы, ну, как сказать, но ну, вот, ну, люди, которым нравится кайф испытывать, смеяться, понимаете, радоваться жизни, то они, соответственно, от нас мало чем отличаются. Но Поэтому их больше, просто мы их не можем определить. Глаз у нас не наметан в этом вопросе. И нам кажется, что настоящий пробужденный должен вот таким вот бабам выглядеть, развесистым. Где-нибудь в пустыне сидеть или во шраме, да, или в позе лотоса и рассказывать нам различную чушь псевдо философскую такую про внимать, внимаемое и так далее. Вот. Ну что ж, автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией, до следующего видео.